Привет, ребята! Пожалуйста, вступите в наш клан. Семьдесят макс риска. Сегодня mm -hmm, я хочу создать такой клан, на мой Чтобы я, туда, ст... так, я же туда прям вступлю. Сейчас, друзья, хочу узнать, сколько у меня телефонных кабелей, чтобы потом узнать, скачать можно второй аккаунт два на одного. О, оптины сможем встретить. В общем, там вступать в наш клан, потому что вижу тут э Джинфин 2, Джифи и Джифин. 2. Это значит, что у кого-то есть что-то другое. Так, не был звук, один Чат, дополнительно. Сейчас узнаю, у меня гебэтов. Да, Тонечко. скачаю. И будет у нас сила в клане. И мы еще, кстати, наша цель, друзья. Клан. Еще покажу вам. Так, 4 гебэтов, 2 гебэтов. Процент мало. Вообще-то вот, 6 если я приду буду круто а если я еще не будет уже из еще 2к напишем так это будет значит 5900 то здесь займу 101 местом постараюсь будет еще мощно так а теперь наша цель удалять нефтри нужно... и по удаляем чтобы один участник эх чтоб стать популярным здесь нужно что правильно играть 3 на 3 так, вот моя колода 3 на 3, смотрите, оцениваете. Я проиграл. Давайте еще на карточку. Я хочу просто другую карту. Это карта карточки сойдутся вместе, если -то, что -то прикольно. Так, сейчас смотрю. Файлы. Ага, поудаляет, я думаю уже нужно тем более уже все удаляюсь плюс 200 мегабайтов ура так это вс будем чистку делать если вы тоже хотите узнать как очистить телефончик ставь лайк на канал я потом может быть запишу конечно же если будет много лайкосов то с радостью а если мало то нет давай Пока я очисть фончик пока вот так вот все секунды пишет, блин, та уже минута. Надо же. я трек делал старый. Поэтому столько мест лишних. Чувствую, что нужно -то тоже чистить. В общем-то, заходим в Play Market. И что длить еще? Пока комиссии разрушается так есть f 3 х будет x x за x эту превьюшку да посмотрим прыжок на YouTube, я тоже скачал <сха> куча хлама скачал <сха> поэтому памяти нет. а ясно как очистить <сх> и скачаете мое предложение минимальный <сх> шаблон выбираем. помаркете облама вебка было прикольно Mm -hmm. показываю на тут офигенные превьюшки просто ума вот превьюшка нравится так значит фон черным потом лицо мое потом текст справа все <с Torvary> это эта картинка еще есть другие офигенно сейчас Му". я это сохраню зачем мне удалять чем мне нужно удалить еще кстати все значит f3 вот так и bft of <с... <с... <с... <с... Нет, или да значит? ладно будет дополнительно разобраться уже скоро загружается так шутку физика формулы так ладно я это потом скачаю здесь будет снимать тоже как я учу Физику. как я сдать еще на канале neve риск канал потом покажу вам окей пропускаем что по сервер и образование обратно обратное что-то типа все их разрушилось черт я же не готов о у нас меч играть так да согласись я председатель соглашаясь бегом что-то мутим а помните как я побеждал раньше давно давно просто занял все точки и типа давай для начинающих шутку Хай будет так окей иди в давай давай давай я кстати нашел Дальше мы еще одного, наверное. Ну вот здесь. Ну вот здесь. Так, игра называется Clash of Legions. Clash of. Блин, здравием! Так, ладно, будем дефаться потому что вдруг мы зря нападем. З зря не нападайте. В принципе, вы можете туда деф сделать. Например, здесь. А базу не очищайте. Сейчас. Клеш of Легион. он Вот нашел. Опа она Ладно, дефай. Красавчики, построил построю базу. Может, мне тут построишь что-то такое ценное? Может, реально враги еще сюда пойдут? А вдруг? В общем-то, макс риск раз, два, три с тебя. Так, есть, да, скачай, 50 тысяч каточного. офигенно, если честно. Так, в общем-то, вот они. эти говорю, сразу берем, чтобы все замытать, заметать нужно. Тысяча отзывов. Ну если честно, мы уже проиграли из-за этого всего помогает ч ⁇ как-то помогает блин если сработается это все замедляется давай блин давай мочи красава а всех отвлел до да? косочек воля в общем тут дефайти дефайтись на базу на построить для себя базу, да, как я понял. Враги уже тут приемчик. Враги уже тут. Если честно я бы не готов, к тому, что у нас есть враги. А, так напарник наш? Так, ладно, забей. за базу. Тут все есть, так, скачал, бражай, нет. Окей okay, yeah. Если надо угу. так, ладно, тут тактика, эконом. На парня еще летчика, в принципе? Блин, все строят туда, я понял. Я такой некрутой. Да, Ты Сейчас не построим еще куча вас построю еще. так ну да скачивайся пожар с вот только кстати, сначала там то забейте ту ничего не пишется Супы, стоит. Ну, как так вот так нет тут даже не пишется что дичь не пишется. Нет, нет, не вот значит 510 гигабайт почти пол гигабайта пол гигабайта Заморозка фарбол Твою магнитолу, хитрец будет. Понючий хитрец. Так, так, летающие берем. Тем более их не достанут, А вдруг они вернутся, ну? Сюда. Наша цель захватить все и экономику держать. А вражескую? Только если Савалам будет доступна у нас. Враг тут. Идем. Так ну мы воскачиваем. Ладно. Ждем. Давай. А он активный. Я понял. Пранкер. Как насчет самолютика? Что-то классное Так, сова. Расскажи нам. Где же враг? О, о, о, о, о, о, о, мысль, расскажи нам, видишь, враг. Так, а я, наверное, тут буду что-нибудь. Так, теперь, если враг мы вообще ничего не знает про это, ну тогда копить. Это классно, что враг вообще, не знаю, про наше существование. Да, В принципе, можно и атаковать ремонтиком. А потом мы их обратно. Назад на базу и все. Тогда еще раз. и вот, построить, да? Окей, в принципе, так, иди назад на базу. Не скачал за сих пор. Вот что за фигня? Я могу даже играть и скачивать одновременно и ничего не будет работать. Что за пранки Нормально. Так, ну но это ли безопасно, чтобы я знал потом в этом будущем? Ага, парбол, огонь атака, чтоб прям знаете? Мне же такая штука есть, ну чтоб следить, атаковать Тут все такое. так теперь берем гаргуль, в принципе, да, почему бы нет. Если ваша экономика доступна, гаргулем горгулем, то почему бы и нет. Также желательно брать там, там раздвоить, раздвоение. И когда у вас что еще... Хватает может что-то замутить. Там да. Карпуль тут -то топчик, если честно будет. Да, у меня тут сова, Мясо, а он саву. Вы должны призвать саву, чтобы встретить врагам. А он видимо реально в принципе, что все должны докоть. Цены можете остановиться. Каргуля тоже. В общем-то, как там дела? Нападает, получит на Так, рассчитаем. Ну ладно. Минус один. Враги здесь, прием. Враги здесь. Браги здесь, прием. Играли сразу видит нас сразу где нас видит прием Ой, вот, блин, какой хитрый, блин. Здрав. Так, ну что, давайте тогда. Ого. Ч ⁇ делать? Молокосос, блин. Вот мне вызываться, чё. Так, окей. делать так у меня все наземные йоу. Так у нас тут арма, армия есть страна челчо че не подростан почему я кружит угучу звене ему прям целую серию записать то чувство, что у вас тоже так не, не, не работает так забей так давай здесь Тут можно тоже Ладно, ты. Придется атаковать Говорят на это. Так давай кучу тут танков построим. Я, -то, ценность какая-то. Так, правда, ты сразу фарболом. Ну, конечно. Макс риск. Нормально. Все равно, за всеми враги здесь, между прочим. Все сюда. Дострою сразу бам тебе, да? О, это мое, да? Моя банда, красавчики. Замедляем всех. Честно, я в шоке, что есть летающие. Раньше таких не было теперь. Опа, она тебе. Ха. видите, сколько бандитов красавчик я не знаю, в нет. Только узнать. Про это. На. Очень так быстро было бессмысленно, да? Но ну, а Танчика не побеждают, нормально. Блин, он честно нас Что делать? Базу построим. Можно очень максимум делать. Что просто экономик, что максимум врага. Так сова. Если отряд уже умер, то в принципе настается только туда. Где враги? Ладно, ага, сова иди сюда. Вдруг враг еще тут. Пресса у нас достаточно танки помогают как-то. Но предложение до сих пор не скачивается. С честно, то я дизай поставлю. что предложение скачивается? Что враги, я что-то заметил. Батак, вот на тебя, блин. все Блин, все увидел, все внимательно <смех> так давай обратно этих танков шо это ч ⁇ это враги наши нормально таким давай тогда тут моя база тем более не столько тут воинов она тут классно смотрится сова <смех> иди наблюдай может, что скажет нам? Что орда с проворотской будет? О, прикинь, рассказала нам. Заморозка. Так, вот, фарбол Режим атака. Нет волков. Хотелось бы. Если что, минерал, минерал заканчивается. Эй, цены, не мой. Так, один. Копать все остальные дала угу. вот так э, у нас проблем до сих пор не скачивается призывный кибой и один так на ну что там у нас угу. это моя база так а ну-ка только тут нас на пальцу, что вот не знаю второй мир, бай, тут второй мировой тут кто-то есть вот, строим что разрушают строят разрушают и строят. И все рабочий на полную работает на полную на износ Пор, не знаю. даже приложение скачивается рт знаешь что это приложение или, или кстати там много о том даже что у них ценка 39 мне кажется что самое главное в онлайн играх это равенство игроков чтобы решить скилл а не донат и прокачка аккаунта ну да равно скилл решить поэтому я Хочу, чтобы мы побеждали, поэтому хотим, что, чтобы что, что, я что-то делал. Так, пробокину. Так, насчет этого. Надо узнать базу секретную. Нам Нужны маны, маны нужны. Ремонт, атака. По полным программам давайте. Так, тут тоже говорится, что в скором времени задеть у нас так ну что там скачивается у нас нет прикиньте нет так чтобы скачать нужно знаете что делать гайд вам другое предложение скачать другое предложение потом занимайтесь игрой играйте сразу любую игру а потом он скачается как-нибудь да может быть нет так а теперь во красава давай завоя тогда фарбом сразу Мимо, ой, ой, ой, Тут еще мазил опасный. Эээ, тихо, я хочу сейчас заморозку будем включать. Вы мне столько ресурсов не хватит, что в шоке. Почему мои ресурсы заканчиваются? Бегом добыть нужно. У меня мелом ощущение о том. То есть я могу просто призвать куча... Нола, в принципе. Так, все, давай. Включаем любое предложение. Такой вот, с килобайтом поменьше. 120, как будто, давайте. стоп. Это Мэджик, как будто са 4 взят. Воры, да? Я 4 своровал. Или же эта игра своровала. Все, скачивается, все, ожидании. Так, потом мы переходим к любой вашей игре пиццерии. Она заражается. Так, ну что там? Лучше нам подать на свежую, так скажем, арбу. Эти или депаться. Заморозка скатил такой быстрый что я шоке ну я так шоу там мушкетера деть в бой да может как какому-то отряду присоединимся в вот дряну отряд занимается чем угодно на да? ну, принципе рабочий тактика так все обновление давай обновим еще может быть из-за обновления на еще загрузится Ха. но на пиццерия давно играл мало подписчиков приносит только просмотр так себе приносит ну приносит просмотр а, -а, -а, а слушайте у нас тут некоторые конкуренты так у нас еще и сова в принципе Сын, давайте, обращаемся Сейчас не работать. Так, давай. Точка сбора. Угу. Ну что, у меня больше ресурсов, да? Дались. Так, все, обновляем. Я вам должна игра загрузиться скачаться, потому что мы еще обновляем. Подождите, подождите. Но если игра реально скачивается, если так долго, друзья, проверьте. Куда же либо напишите потом очистить кэш. А штука. Так, да, вижу, что мы Наконец-то 100 лет в моей жизни по Ну что, дорогие друзья, мы в следующем ролике продолжим скачивать. 20 минут скачиваем, и ничего. Видите, снова загружается. Вон не видно. Нормально. Сейчас тогда сам очистить кэш. В следующем ролике. Всем удачи, пока.